Всем привет! Вы на канале Свиткис! И сегодня у нас сногсшибательный челлендж, шоколадный и где-то касается против. Ну что, поехали! Первый раунд Ярик, открывай нашу тарелочку. Будем смотреть. О! О -о -о! Так, вот этот вкус очень вкусный. Я такого еще не пробовала. Это... Давай я... Давай я Раунд... Здорово! Ничего себе, у Ярика прям реально сироп-сироп. Мы сиропом уливаем? Только не, да, конечно, не все. не вс. Мне кажется, у нас получится просто бомбические коктейли. Ну да. Следующие ингредиенты в студию. Что же там? Что же там? Интересно. Ярик, открывай. Открывай. Вот шоколадка У меня вот. вот такая Клубника с йогуртом А у Ярика вот такой вот, вот кип Так, я открываю. Давайте. я. Ты в прошлом раунде Нет. Ладно, открывай. И это... Да, я... Открывай. Пробуй. Пробуй. М -м -м. Я сначала найду. Что вот этот? Вот. Очень вкусно. И какая у меня да, У тебя такая кофе-то У меня есть шоколадка. И очень вкусный. Несите уже следующие ингредиенты. Сейчас... Вау! У меня вот такой шоколадненький, как шоколад для У вкусный батончик. у меня как вкусно. Ну что, следующие ингредиенты. <свес> <свес> вот такое вот у меня печенье со вкусом клубники, а у Ярико вот такое вот шоколадное. Мне кажется, оно должно быть очень вкусно. Ну что, открываем. странное печенье очень. У меня очень клевое. Да, да. Не знаю, у меня... Мне не очень нравятся эти печеньки, если честно. Вот это поворот! У Ярика печеньки намного вкуснее, чем у меня. Я знаю, у меня будет вкуснее. Ярик, смотри, какие у нас клевая смузи получается, Прям а такие кабучные ты... кабучины. Какая шоколадная шоколадка. Да, так да. вот. Ну что, Ярик, на счет три открываем. Раз, два, Такие вот конфетки. Они жевательные, по ходу дела. С клубникой а и а не... Не Да, конечно. А обычная шоколадная шоколадное. Ну что, открываем. И добавляем. Вкусно. Смотрите, они еще здесь и двух цветов есть. Одна Одна вот такая вот, потемнее розовая. А одна вот такая вот, мне кажется, даже больше желтая. Ну что, поехали дальше? Ди! Ну что, как обычно, на счет три открываем. Раз, два, три! Вот а да, вот такое шоколадное Ну раз у Елька шоколадное То по программе У меня конечно же колодельничное Да ладно! Да ладно! Да ладно! Нет, он у вас кофе <связь> Вот! Вот! А ну такое вот, еще мое? Сейчас Так Запихиваем туда его ну, раз не вязать, то это просто знак. Mm -hmm. Давай, Эрик, я тебе помогу. Mm -hmm. Только не все хорошо. Ой, не все. Вот так вот, а ты это съешь. Mm -hmm. yeah. Давай я тебе сделаю. Mm -hmm. Нет, я уже... что, мне подсказывает оператор. Если это было мороженое, то это был последний раунд. Ну что, вбиваем! Hey. Ну что, Эк, готов попробовать? Good. Трубочки с клубничным э, вкусом. У яркие, соответственно, шоколадные и он уже их открыл. Смотрите, что у меня получилось. И какой-то красивый розовый цвет. и что у меня получилось. М -м -м -м. Я не могу втянуть в трубочку смузи. Нет угроза. Не могу. Вы ч, обалден? Мне коктейль очень вкусный, клубничным вкусом. Дай-ка я учу. А я у тебя. Дай-ка попробую. Ну, у тебя. Ммм. прям вообще. Вы... Очень вкусно. <мес> -ка, как ты думаешь, какие ингредиенты победили, шоколадные или же клубничные? Клубничные. А я думаю, что такое... А я думаю, что такое...